Всем привет! Добро пожаловать на Практикум, где за три урока ты узнаешь, как скопировать автоматическую автоворонку для своего проекта, как настроить 12 видов трафика и получать каждый день по 40 заявок. Подготовишь продающий офер, продающую визитку и выйдешь на доход от 100 тысяч рублей в месяц. Без соцсетей личного бренда, без технических знаний и специалистов, да, выполняя простые пошаговые задания, также за три урока ты получишь первых партнеров, мы вместе с тобой их обработаем и подключим к тебе в команду. И даже сможешь заработать первые деньги от 3 до 10 тысяч рублей за три дня, выполняя простые пошаговые задания. Так что обязательно пройди все задания до конца, будет очень круто, я обещаю.